Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Некоторые предприниматели думают, что с главбуха можно удержать суммы штрафов и пений, возникшие по его вине. Опасное заблуждение. Трудовой кодекс Российской Федерации сильно ограничивает такую возможность. Сегодня расскажу, за что отвечает главбух и когда с него можно взыскать ущерб. При составлении должностной инструкции за основу можно взять профессиональный стандарт бухгалтер. Строго соблюдать его должны только публичные акционерные общества, страховые и некоторые другие компании. Остальные могут пользоваться профстандартом как ориентиром. Конкретный перечень обязанностей главбуха в разных организациях может отличаться. Но в общем случае главбух должен обеспечить введение бухгалтерского и налогового учета в организации. В небольших компаниях Главбух часто не только занимается общим руководством и контролем, но и сам ведет какой-нибудь сложный участок, например, расчет себестоимости или начисление зарплаты. А в микробизнесе Главбух делает все сам, от обработки первички до баланса и налоговых деклараций. В первую очередь за нарушения в налогах и бухучете компании грозят штрафы. Суммы зависят от вида нарушения и его масштабов. Например, за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета сумма штрафа начинается от 5000 рублей, а при повторном нарушении может достичь тысяч. За неуплату налогов и взносов придется заплатить 20% от суммы недоимки, а если проверяющие докажут, что компания уклонялась умышленно, то и 40%. В некоторых случаях могут заблокировать расчетные счета, например, если нарушить срок сдачи декларации более чем на 20 дней. Но все это потери и траты компании, а не главбуха. В обычных условиях главбух, как любой работник, отвечает за причиненный работодателю ущерб по 241 статье Трудового кодекса в пределах своего среднего месячного заработка. Исключения из этого перечислены в 243 статье Трудового кодекса. К ним относят. Недостача веренных ценностей. Умышленное причинение ущерба. Причинение ущерба в состоянии опьянения. Причинение ущерба в результате преступных действий или административного правонарушения. Разглашение тайны. Причинение ущерба не при исполнении трудовых обязанностей. Закон разрешает работодателю заключать с головбухом договор о полной материальной ответственности. Если такого договора нет то взыскать с главбуха всю сумму ущерба можно только в перечисленных ситуациях. Вне зависимости от наличия договора о материальной ответственности, работодатель имеет право взыскать с работника только прямой действительный ущерб. Упущенную выгоду взыскивать нельзя. То есть, если главбух присвоит деньги компании или психанет и разобьет компьютер, придется за это заплатить сполна. А если из-за неправильных действий главбуха компанию оштрафуют, материальной ответственности не возникнет. Вот пара случаев из судебной практики, которая подтверждает мои слова. Первый. 2012 год, Москва, но такие случаи происходят регулярно. Главбух брал наличку из кассы для зачисления на расчетный счет, но до банка деньги не доносил или доносил частично. Суд присудил ему компенсировать всю сумму недостачи, а также судебные расходы. Здесь налицо недостача вверенных ценностей, и материальная ответственность наступает неминуемо. Второй. 17-й год, та же Москва. Главбух просрочил сдачу отчетности в пенсионный фонд. В компании за это прилетел штраф в 57 тысяч рублей. Директор решил взыскать эту сумму с Главбуха. Первая инстанция работодателя поддержала, но апелляция поправила, сказав, что штраф это не возмещение ущерба третьим лицам, в котором говорится в 238 статье Трудового кодекса, а наказание за бездействие работодателя. И решение первой инстанции отменили, а главбух избежал материальной ответственности. Мой вам совет. Снимите розовые очки и вспомните, что Трудовой кодекс повернут лицом к работнику, ну а к работодателю, соответственно, другими частями тела.